Если говорить о фундаментальных движениях, о глобальных движениях, которые могут происходить на рынке, то в первую очередь вопрос ликвидности, вопрос предоставляемых денег, да, то есть сколько и каким образом происходит предоставление ликвидности. Сейчас мы живем в громаднейшем информационном поле, объем информационного потока, объем информации, которую мы получаем, она просто колоссальная. И сейчас невозможно распознать, где эта информация фейковая, где эта информация истинная. Да, то есть, ну, несведущий человек, он, в принципе, не сможет одного одно отличить от другого, и все воспринимает за чистую монету. Просто ради примера сегодня приведу э, пример, да, ребенок 5 лет, сын, у мамы спрашивает, мам, кто такой Шопен, что такое Шопен? Ну, то есть, где-то он видел кота, которого зовут Шопен, а у меня супруга музыковед, да, по первому образованию, она говорит, ну, Шопен – это композитор. Сейчас, говорит, я тебе включу, чтобы ты послушал, там, какие он классные произведения писал, то есть забиваем в YouTube Шопен. И что там только нет. Даже современная электроника там обзывается Шопеном. Да? То есть и это вот, мы, мы живем в таком мире, где очень много информации, которую очень сложно отфильтровать, но на основе огромного количества информации, на основе СМИ, на основе того, как это подается из -за громких заголовков, получается, что мы принимаем инвестиционные решения на основе именно вот таких вот информационных моментов, да, которые, которые нагнетают. Хотя, я неоднократно об этом говорил. В первую очередь в экономике все очень просто. Смотрите за стоимостью денег, что происходит со стоимостью денег. То есть если есть ликвидность, активы будут расти. Если нет ликвидности, активы расти не будут. Все, точка. То есть экономика на самом деле достаточно простая. В своем понимании. А, кто еще не смотрел а, Рэя Далио видеоролик «Как устроена экономическая машина», поднимите руку, да, то есть 30-минутный ролик. Ребят, запишите себе, пожалуйста, прям напоминание поставьте сегодня на 8 часов вечера а, в телефоне, чтобы посмотреть на YouTube. Итак, а, способы предоставления ликвидности, то есть каким способом у нас в мире предоставляется ликвидность. До 2000-х годов. Единственным способом предоставления ликвидности было снижение процентной ставки процентной ставки центральным банком. То есть с 80-х годов процентная ставка в Соединенных Штатах Америки снизилась там с 18,5-20% до 5%. Когда у вас стоимость денег на протяжении 40 лет непрерывно снижается с 20% до 5%, то это, по сути, предоставление ликвидности. И поэтому мы как раз таки видели с 80-х годов прям вот такой вот мощный экономический рост. И если посмотреть на все активы, которые э, ну, доступны, да, то есть тот же самый всесезонный портфель, который включается, золото, недвижимость, акции, облигации, то есть если посмотреть на эти пять активов, они в принципе все сдвигались. С какими-то коррекциями промежуточными. Да, то есть коррекции порой были достаточно глубокие, там и 30, и 50 но в целом динамика была восходящая. А, но в 2008 году произошла впервые ситуация, что снижение процентной ставки, то есть уровень процентной ставки в 5,5 был столь низок, что даже резкий, резкое снижение до нуля не привело к тому, что экономическая машина заработала. И, соответственно, в 2008 в году у нас появился новый способ предоставления ликвидности, это, соответственно, печатные станки, программы выкупа активов, КУЕ, операции репо. Кто еще не понимает, что такое программа выкупа активов, что такое КУЕ? Смотрите, что это значит. Это значит, что когда вы сни... банк, центральный банк снизил процентную ставку до, до нуля, ну то есть для коммерческих банков деньги стоят ноль, то есть они за это ничего не платят. Но они в какой-то должны ограниченный промежуток времени, во-первых, вернуть это раз. Два, количество денег, которое они могут взять в кредит, обусловлено балансом и собственным капиталом банка. То есть, если у банка капитала недостаточно, то даже ставка под ноль, он деньги привлечь не может. Ну, просто законодательно он ограничен, что у него как минимум там на 3-5% денег, которые он берет, да, они должны быть обеспечены собственным капиталом. Когда, соответственно, ты понимаешь, что тебе центральный банк, в принципе, даст ставку под ноль, но у тебя баланс уже маленький, ты уже столько набрал кредитов, да, то, что тебе уже Федрезерв говорит, слушай, дружище, но ну вот конкретно тебе да, это проблематично, то есть э, э, я, я не буду этого делать, я не буду этого осуществлять. И как раз вот в 2008 году… Еще произошло наложение до да, экономического кризиса, которое ударило в первую очередь по банковской финансовой системе. Что сделала Федеральная резервная система США? То есть они делают программу выкупа активов. У банков уже есть облигации, да, купленные именно, которых они зарабатывают. И соответственно, что говорит Федеральная резервная система? Банк, у тебя баланса недостаточно, я тебе денег под 0% дать не могу. Но у тебя есть активы которые приносят тебе прибыль, да? У тебя есть облигации, те же самые субприм облигации, то есть облигации, обеспеченные кредитами. Давай мне эти облигации, ну как залог, а я тебе под залог этих облигаций дам денег. Вот это вот называется программа КУЕ, программа количественного смягчения, программа выкупа активов. То есть ФРС у банков выкупает эти активы, но банк сразу тут же в этот же момент да, заключает обязательство эти активы забрать обратно, выкупить, ну, обратный выкупать. Ну, по-другому сделки РЕПО. И объем вот этих вот выкупов Соединенными Штатами, соответственно, составили. Там прошло в общей сложности три этапа программ количественного выкупа. Каждый где-то в пределах одного-полутора триллионов долларов. И за 10 лет там в общей сложности 4 триллиона долларов таким образом были предоставлены финансовую систему Центральным банком Соединенных Штатов Америки ФРС. И когда начался кризис двенадцатого года с европейскими странами, по этому же самому принципу начал действовать европейский Центробанк. А Банк Китая по этому принципу действовал уже с 2000-х годов, то есть он, в принципе, эту программу проводил. Понятно, да? То есть второй этап предоставления ликвидности, чтобы рынки росли, это программа количественного выкупа активов. И третий способ, который... В основном используют Народный банк Китая, который не используют другие банки, потому что у них и так там нормы резервирования снижены. Это снижение норм резервирования для коммерческих банков. Что такое снижение норм резервирования? Это как раз вот то, про что я говорил. Когда банки берут кредит у Центрального банка, размер денег, который он может взять у Центрального банка, зависит от его размеров резервов, которыми он располагает. Соответственно, если у тебя нормы резервирования составляют 10%, а ты говоришь, «Ребят, теперь у вас нормы резервирования снижены до 5%, что это, к чему это приводит?» То есть у банка высвобождается капитал, 5% капитала высвобождается, а банк при этом может выдать кредитов в 10 раз больше, чем у него вот капитал высвобождается. То есть, грубо говоря, на 5% ему снизили объемы резервирования, на 50% он, по сути, может выд... увеличить выдачу ну, на эту сумму, умноженную в 10 раз, он может, соответственно, увеличить кредитование. А, то есть тоже увеличить кредитование, свободное денежное средство, которое банк может направить на выдачу кредита физическим лицам, юридическим лицам, на какие-то спекулятивные сделки, которые банк самостоятельно совершает на рынке ценных бумаг или на сырьевом рынке. То есть это тоже элемент предоставления ликвидности. И еще есть один инструмент предоставления ликвидности, от которого более подробно будем говорить. Как раз вас попрошу подумать, что это может быть.